Андрей Чуприков топ-менеджер, я сейчас строю свой бренд как бизнес-коуч, на тренинге я бренд впервые и для меня это очень интересный тренинг, потому что для меня очень важно было, что тренинг был построен в таком очень систематизированном ключе, вот поэтому я получил собственно говоря алгоритм действий, как мне строить себя как мне продвигать себя как бренд, как мне создавать себя как бренд. В этом очень большая ценность. Ну и очень много инсайтов в этом тренинге. То есть мне, например, вот сейчас вот прямо запомнилась эта безоценочность. То есть для коучинга действительно очень важна безоценочность. Но Наталья преподала это в таком новом ключе, что действительно безоценочность важна вообще для нас всех. И у меня даже к этому поводу родился Пост свой в Фейсбуке обязательно выставлю. Добрый день, Юлия Пелех, бизнес-тренер. Хочу поделиться своим отзывом о мероприятии Человек Бренд. Это уже не первое мероприятие, которое я посещаю Натальи. И Наталья, в отличие от ну, многого продукта, который есть на рынке, она дает 100% технологии, 100% инструменты, поэтому этот тренинг точно также оправдал мои ожидания, как и предыдущий, нет никаких, никакой ненужной теории, есть 100% инструментов, которые ты идешь на следующий день, внедряешь, и тебе понятно, что тебе нужно делать, поэтому огромное спасибо, очень рекомендую. Добрый день. Меня зовут Александра. Мне очень-очень понравилось. Я довольна. Получила массу эмоций, заряда информации, и теперь готова ее обрабатывать, потому что мне ее нужно побыстрее приводить уже в дело. Первое, что сделаю, посмотрю все онлайн-тренинги Натальи вот на ютубе «Индекс счастья», так как меня интересуют все максимально информативные видео на тему развития, вот саморазвития и развития своего бренда. Я получила просто колоссальный заряд, теперь готова идти. Все-таки, когда человек делает это с душой, хочется порекомендовать его и другим.